Приветствую, мои родные, с вами Елена Дегурова и, конечно же, самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для близнецов. И, конечно же, я сначала вас приглашу на нашу встречу 5 мая, где я дам детальный, подробный прогноз на май месяц и самое главное, что там будут... Те уникальные секретные рекомендации, которые получают мои слушатели, с которыми я очень щедро этим делюсь. Прошлая встреча продлилась 4 часа и еще все не успели. Я давала активации, вибрационные активации в письменном виде. Так что, пожалуйста, регистрируйтесь, пока есть места свободные и будем делиться секретами для того, чтобы ваша жизнь стала еще более яркой. Ну что, мои родные, а теперь прогноз на эту неделю для близнецов. В первой половине недели близнецы будут отличаться бесстрашным и смелым поведением. У вас усилится желание получить острые, острые впечатления, столкнуться с ситуациями буквально на грани опасности, и подспудно вы сами будете провоцировать себя и окружающих на некие резкие движения. Вместе с тем я рекомендую вам постеречь-то, поскольку в эти дни вы можете получить травмы, порезы или ожоги. Также это не самое лучшее время для рискованных финансовых вложений. Вторая половина недели будет связана с проблемами в отношениях с партнером в семье или по работе. Это не лучшие дни для семейных торжеств, обрядов, тем более обрядов бракосочетания или венчания. Поведение партнеров по семье может оказаться излишне амбициозным и вам будет непросто как-то на это повлиять. Привлечение в качестве арбитра и третейского судьи авторитетного человека не поможет улучшить эту ситуацию. Также это не лучшие дни для участия в публичных мероприятиях. А продолжая тему отношений, перейдем к любовному прогнозу на эту неделю. Вот влюбленным близнецам стоит проявить активность в начале этой недели. В это время легко договориться, встретиться, Хорошо побыть вместе в компании общих друзей. 12 и 13 апреля возрастет чувствительность при эмоциональном взаимопонимании. Не понадобятся вам лишние слова. С наступлением выходных настроение станет неровным. Даже в стабильной паре может нарушиться какая-то гармония, которая была прежде. И может появиться очередное Какое-то не появится, а проявиться, наверное, давние разногласие. То есть о чем-то вы раньше не могли договориться, и сейчас оно может у вас вновь всплыть на поверхность. Лучше не просить совета в любовных делах у друзей и с осторожностью применять любовные рецепты из сети. Ну, не всегда там качественные советы мои родные а, конечно же теперь о карьере и финансах благоприятно будет складываться эта неделя для близнецов занимающих руководящие должности в вашем распоряжении будет достаточное количество ресурсов при том финансовых в том числе можно делать кадровые перестановки, оптимизировать расходы. Избавляйтесь от всего устаревшего, что перестало быть эффективным. Прислушайтесь к сведениям, полученным из конфиденциальных источников. Однако, это не лучшее время для инвестиций в коллективные проекты. Лучше пока не вкладывать. Ну что, мои родные, вот такова будет у вас неделя. Я напоминаю, что вы всегда можете заказать индивидуальный прогноз на неделю или на месяц, где я дам подробное описание на каждый день с четкими рекомендациями. И, конечно же, я приглашаю вас 5 мая на нашу встречу, где я дам детальный, четкий прогноз и рекомендации на май. Вы узнаете прогноз по каждому знаку зодиака, а также вы получите детальное описание прогноза, по каждому году рождения вы сможете соединить эти знания и получить более четкие рекомендации, практически индивидуальные. А также вы получите вибрационный фэн-шуй и вибрационные активации. Что это такое? Это... Расчет, когда м, каждая сторона света, каждый участок нашей Земли, нашей планеты, все имеет свои вибрации. И вот как раз-таки я делаю расчет, какая сторона света для каких действий полезна или наоборот противопоказана в определенный месяц. И даю эти рекомендации вам, для того, чтобы вы могли четко знать, когда, куда, зачем идти или не идти и так далее. Мы рассматриваем здоровье, отношения, деньги, переезды и даже беременность, поэтому приходите, получайте четкие рекомендации. Напоминаю, что встреча состоится 5 мая в 14.00. Ссылку для участия вы можете найти под этим видео. И, конечно же, нам всегда приятно с вами общаться. А общаться в YouTube мы с вами можем посредством лайка. Это пальчик вверх, репоста делайте активные репосты. И, конечно же, я направляю энергию любви всем, кто пишет мне в чате, в комментариях. Пишите, мои родные, я вас нежно обнимаю в комментариях. И, конечно же, обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока, до новых встреч!